Всем привет. Итак, в этом ролике мы поговорим о применении техники безопасности при нарках в глубину. Значит, эта тема очень большая, много очень всяких подтумбок, поэтому я буду пользоваться шпаргалочкой. Вот. Так, мы начнем. Значит, обязательным правилом иметь с собой нож в чехле со строборезом ножа Лучше всего, конечно, скажу когда вот вы плывете, ныряете, все равно у вас руки находятся впереди головы. Ну и, как по моим соображениям, нож у вас должен быть в самом ближайшем доступе. То есть на груди самое ближнее место. То есть у меня вот на левой груди находится. Вы можете правой рукой взяться за нож, либо левой рукой. Вот, потому что когда вы плывете, там, руки впереди, можете куда-то в сетку попасть, еще там что-то, там, малейшее там, движение рукой там, буквально полметра, и вы можете сетку все равно оттянуть и взять нож. Если у вас будет на поясе, то есть это уже надо больше усилий, не знаю, дотянетесь, не знаю, нет, до пояса, некоторые вообще на ногу нож крепят, но я считаю это вообще неправильно лично мое мнение дальше идет у нас плод плод обязательным он является маяком для лодок должен быть с флагом у плота должен быть яркий цвет желательно, чтобы на флаге еще были какие-то светоотражающие полосы чтобы, например, если вы ночью поплывете чтобы люди с фонарем вас хотя бы увидели что там кто-то есть. Не все, конечно, лодочники знают, что там какой-то определенный флаг, потому что он обозначает, например, что подводник там, или водолаз, влюдаемый, находится под водой, и подъезжать ближе 100 метров нельзя к плоту. Вот. Тоже, кстати, имейте в виду, то есть следите все равно за лодками. Если даже у вас есть плод, флаг, это не значит, что над вами не может пролететь лодка. Ну и как бы это еще для вашего удобства, можете там где-то со съемным грузом нырнуть, например, в участок сложно какой-то, найти сложного, чтобы коряжник какой-то заякориться, там съемный груз кинуть, например, и чтобы в эту же точку всплыть и в эту же точку нырнуть опять, и там взять трофей или там уронили что-то туда, там например, достать что можно было. Вот, это значит пропал дальше буреп. буреп обязательно должен быть плавающий в самом начале когда я начинал нырять у меня была обычная веревка буреп но это вообще беда против течения путь если еще более-менее как нормально а если по течению то есть вы ныряете веревку вот этот буреп она не, она плавает то есть она ее как бы не плавучесть отрицательная она тонет она может запутаться в областы, ноги, руки, ружье там если вы еще выстрелили там и рыбу, и это все вперемешку, это очень страшно, конечно, если, тем более вы, если будете там на 10-13 метрах. Вот так что обязательно, Гуреп сразу скажу, у меня в прошлых роликах есть видос про мой плод, там, по-моему, ссылка в описании есть, Гуреп Скорпенко. Он желтый такой, 6-миллиметровый, толстенький, и он плавает. То есть вы всплываете, он вместе с вами идет наверх. Так, дальше пункт. нырять на течении, мутняк, препятствием подплывать против течения. Ну, значит, на водоемах надо оценивать ситуацию. То есть, если, например, прозрак вообще очень хороший, с небольшим течением можно по течению будет. То есть вы как бы видите, можете вовремя среагировать, как с сманеврировать, в сторону идти куда-то там еще что-то. Но имейте в виду там сетка, не сетки, да и сетки тоже. Вот эти вот корейки, пылетенки, которыми сейчас пользуются спиннингисты, их плохо видно под водой. Тоже обращайте внимание. Очень осторожно надо быть. Потом, если как там бетонные коряжники все равно старайтесь против течения подплывать на всякий случай их если вы там с... можно например идти э, глубина например 10 метров вы сплавом идете на 7 метров допустим и все прекрасно видите что там на дне происходит там раз встретили коряжник чуть вперед плат проплыли нырнули ко дну развернулись подошли к коряжнику против течения так, дальше. гидросооружения, это значит плотины, мосты и гэсы. Категорически запрещено в этих местах нырять. Не то, что кем-то, но это вообще правило подводных охотников. Нельзя нырять То есть гидросооружения, вот эти плотины, они могут... Там кто-то может приоткрыть плотину, при закрыть. То есть резкие перепады течения, а гэсы особенные это вообще. Страшная вещь, не дай бог, там несколько платил сразу откроют, иначе с вами будет на глубине, куда вас стащат, за что зацепят. Неизвестно, как вы будете выбираться от этого, оттуда, с глубины после этого. Дальше. Всплывать при первых позывах, вздохнуть. Для чего это нужно? А, так как вы находитесь на большой глубине, допустим, там метров 15-14, да даже 10 метров, без разницы. Плавать, ищете рыбу, значит, первый позор вздохнуть, вы должны идти вверх для того, чтобы у вас был запас кислорода в организме. Потому что при вспытии может всякое там случиться, там сетка попасться, ветка какая-то. Либо вы там, например, ходите. разрез, там, веревку, леску, там еще что-то, то есть запас воздуха обязательно должен быть. Но обычно позывы вздох, на вздох у человека возникает обычно при содержании углекислого газа в легких где-то 60%, процентов, то есть у вас еще будет запас кислорода спокойно, чтобы распутаться, там, веревку, выпиться, разрезать сетку и всплыть Дальше. Холодное время года. Перепад температур, движение льда. Я в это время вообще не ныряю. Потому что по моему опыту, по... я мониторил ситуацию в это время года. Очень много случаев в соцсетях, в новостях показывают, рассказывают, как тон подводный охотник. То есть начинается вот это движение льда. Неопытные люди вот, начинают нырять, нырнул, где-то лед откололся например, у большого участка, там, метров, там, 20 на 20. Ты ныряешь, он тебя просто сверху закрывает и все. Толщина льда там 10 сантиметров даже, ты ее не подвишь, ничего с ней не сделаешь. Остаешься просто туда льдом и ситуация плачевая заканчивается для тебя, для родственников. Дальше погнали. Бобер, значит. Бобер это такое животное, которое боятся все подводки. Значит, расскажу, как с ним, как нужно себя вести на водоеме, чтобы не встретиться с ним. Во-первых, какие ориентиры у бобра. Это плотина. Около плотины стоит у него домик такой, как бугорочек. Небольшой вход у него в домик под водой идет. Дальше. Рядом с домиком, а с домиком обычно он делает кладовую. То есть он на дне втыкает. Он питается вообще деревом. Ну, король. Вот дерево, ну Значит, кладовая у него в дно втыкает ветки. То есть он там запасается на зиму, чтобы там было, что кушать ему, детишку там. Вот. То есть это выглядит на дне торчит такой куст деревянных веток. То есть это уже как проделки бобра с тем что как это объяснить -то? короче он еще делает тропы в лес то есть специально вырывает камыш траву и делает под водой такую тропу и чтобы ручеек шел деревьям в лес чтобы ему удобнее было например какое-то небольшое деревце перегрызть стащить в воду ну и там ему уже могли его так скажем вот поэтому остерегайтесь вот этих кладовых плотин, домиков залезть под камушовой крышу чтобы он отдыхал значит под солнцем в теньке а бобры у них длинные коридоры такие могут уходить вообще глубоко в лес вот. старайтесь вот эти все ориентиры избегать чтобы его не встретить ну а если вы его встретили значит это начинается с того что он начинает пугать хлопать своим хвостом очень громко под водой порядка не услышите и старайтесь как бы отойти подальше от этого места куда-то и больше туда не лезть. Потому что у него вообще вот зубы острые, он может он утануть хорошо. Я бы не советовал стрелять в него. Я думаю, вообще животное очень крупное, 40 килограмм. Вы представляете, вы стреляете в этого крупного очень животное, размером собаку. Скорее всего, вы его просто раните. Вот он разъяренный, раненый, я думаю, можно все вы так что не стоит тут заниматься. Если какие-то намеки на бобра будут, просто плывайте в сторону и, вся, и больше не ходите. Так, дальше. Что если попал в сеть, коряжник зацепился, запутался в веревке? Такое, значит, бывает тоже. У меня такое тоже было. Первый совет, не паникуйте никогда. Будьте максимально хладнокровным, спокойным. Если у вас есть запас воздуха, вы спокойно сможете на глубине либо распутать веревку, либо там, если она не ваша, ее не жалко, ее можно просто обрезать ножом и спокойно всплыть. У меня бывали даже случаи, когда я путался в своем гюрепе, ну в обычной веревке еще, на 12 метрах запутал ноги. Я даже не всплывал, то есть я спокойно жопу сел на дно, достал руками до ластов, размотал, убрал веревку, поплыл дальше. Ну еще там метров 10-15 я проплыл. Так что если быть хладнокровным, спокойно это все делать, не паниковать. Желательно бы вообще потренироваться, кстати. Вот вот поплавать, там, чтобы вам кто-нибудь зацепил вас, веревка, ноги замотал. Чтобы... Ну, естественно, со страховкой потренировались распутать и дальше покупать. Дальше, что если слетела маска с лица? Такое бывает, когда там залез куда-то в коряжник, допустим. Ну, не заметил, головой там раз в сторону вверх дернул. Маска слетела, залилась вода. Что в таких случаях делать? Значит, одевайте маску прямо в воде, тоже не паникуйте спокойно. Одевайте маску тремя пальцами. То есть вот здесь вот вверх лоб, вот, и вот здесь вот стекла зажимаете, но только не очень сильно. И потихонечку, который кислород у вас вот остался в легких, выдуваете в маску. Значит, весь воздух, который выдувается из носа, поднимается вверх, выдавливает воду вниз. В это время потихонечку начинаете всплывать. То есть и вы видите, куда плывете, чтобы вам не наткнулся тоже ни на коряжник, ни на какую там плиту, арматуру, сетку, там, веревку, еще что-то, то есть вот в таких случаях нужно тоже иметь самообладание, спокойно маску прокачать воздух, ну, и будет видно куда сплывать, сплыл, там уже можешь поправить как био Так, Дальше, при нырке, техника нырка вообще правильно считается когда плывешь и у тебя голова идет прямо ну с своим площадью не вот так вот задираешь зажимаешь там какие-то вены там напрягаешь мышцы вообще То есть, это неправильный урок нарок правильно когда голова идет до туловища твоего и когда ныряешь там раз посмотрел опустил голову опять или когда всплываешь раз посмотрел там чем все нормально голову в прежнее положение и дальше уйдешь. Ну, все, в принципе. Я на этом заканчиваю. Стоит подвести итоги. Нарушение любых вот этих правил может привести к вашей гибели. Так что запомните все то, что я сказал. Старайтесь очень строго следить за этим правилом. выполнять их. И все будет хорошо. Все. Всем удачных нарядов. Пока.